короче всем привет ребята сегодня мы идем в новую осиновку говорили что пойдем мужинова, но мужчина мы пойдем как-нибудь в следующий раз решили на этот раз пойти в новую осиновку посмотрим что там в общем у нас цель теперь обойти как можно больше без ближайших э, населенных пунктов и как близлежащих мы пока что в клетне идем сейчас на заправку через пересвет налево, и потом до Акулич, и там уже дальше пойдем. Ребят, просто почувствуйте ту уже весеннюю атмосферу. Солнышко светит, асфальт сухой, вон песочек уже, даже считай. Правда, сопельки текут. Не знаю, почему нас заболели, Уже почти снег везде растаял. Солнышко светит. Мы пойдем не по асфальту, а по улицам пройдемся, чтобы уже сократить да и подсниму, что у нас в плитне на улицах есть. О, мы уже по пригородке идем. Тут ничего не меняется, особенно вот этот дом как был, так и есть. Сейчас на горочку до заправочки. Такая погода прям и шепчет. Сидите дома. Так, вышли из улицы, там заправка. Там больница, там пересвет, центр находится. Дороги тоже ухоженные. Вот люди мусор выбрасывают. Блин, весной все так красиво. Все такие участки ухоженные. Прям глаз радуется. Не только твоего дома. Ага, блин. Так, все, мы подошли к заправке. Тут еще такой красивый сосновый лесочек. Сейчас посидим на остановке. Схожу еще там памятник подсниму и подождем других людей. Там подписчики написали, что хотят вместе со мной прогуляться. Вот. Так что если кто-то хочет тоже со мной прогуляться, пишите. Вместе будет веселее. Так, ну отошли уже от клетни, идем в акулище. Вышка с полянкой. Там еще кто-то впереди идет. Не одним мы такие. Вот здесь такая ещё вот вывеска есть, уже ржавая вся. Почти буков не видно. Вот, вот с Нового года еще звезда осталась на дереве. Нормально. Там будет сейчас кладбище по левой стороне. Ну вот, сейчас скоро будут акуличи, проходим кладбище. Оно на самом деле большое. Заходить не буду, нечего трупу беспокоить. А мы пойдем посмотрим на дома и человеков живых. Так, ну вот уже акуличи. Там, я забыл как называется, то оттого уходишь дома. Здесь, ой, водичка такая красная. Интересно, здесь рыба есть. Покупаемся, интересно, вода теплая. Там тоже дома стоят. Опа. Там у них школа будет впереди. Что, купаться пойдем? Этот человек неисправим, блядь. Ну давай, наевнись еще. Что, теплая? Вот. Можно наверх. Ага. Сядь сальтухой с разгона, да? Вот так мы и путешествуем. Педня один. Там разрушенные здания уже некоторые домишки. Там перед его, самолет падает. Тут. Тволокольчик за оборчики поставили для татуарчиков даже. Вон там уже школа виднеется. Заросли, порезали. Раньше я сюда мелкие печки бегал. Так, школа. Памятник стоит. Он мне тоже домишки раз уже старенькие. Ну для люди даже есть. Я думал тут уже людей нету. Да, когда-то здесь тоже люди жили. Ну а этому хоть и бухны. Нормально тебе да, идти? А я и по дороге здесь пройду. Ва, это же старый фонарный столб! Что там? Есть что? Интересное. Ой, еще дома заброшенные. Там девка с собаками играется. Бегается с ними. Вот добегаешься, жопу откусит! Ва, какой двор красивый! А летом еще красивее будет. Вот домик маленький, еще красивый. А здесь дома чисто вряд стоят ряд вдоль дороги. Там, наверное, тоже будет дальше. Он из берез здесь пенька что-то. А ага, круто. На центр а ты Даже людей нету. Вон, как в сказку. Да, прям как в сказке идем. О, там, если будет видно, впереди пугало в виде этой. Развеивается по ветру. Я сначала испугался. Вот тоже домик. Пойдем посмотрим, что внутри. <смех> Пойдешь? Я схожу. А, блядь, они колючие. А, заброшенный домик. Ого. Тут прям лакшери. Обои еще остались старые. Вот там погребь. Дырка в полу. Опять на металл поразобрали, да? Уго. И ну, что-то уселся Стекла даже еще есть. Здравствуй, гость, дорогой, заходи. Что, ты испугался? О, маленький сельский магазинчик, пчелка. Там тоже домишки Нам сейчас налево на Брянск нужно будет ехать, а нам вон туда. Ну все, нам туда. Там еще справа мотокроссская трасса, где нам мотик катается. Там дорога на Брянск и с левой стороны там еще магазинчик, остановка. Нам еще далеко пиздярить. Там впереди вон там вышка, на которую мы раньше в детстве лазили. О, мало где осталось, но это тот самый горбатый, у которого сосали большинство людей. Есть водичка. Подержи. Ой, какая холодная! Подержи, давай. Да подержи ты ему дай, он попьет. А теперь он тоже соснул и Ну вот последние дома Там пилорама Клетня один закончилась А нам прямо туда и. Вот нашли заброшенное здание ебать надеюсь не провалюсь бочки какие-то люди внизу маленькие там вдоль пройдемся Яйцами, пьездница. Ого, думаю, мы сейчас провалимся. Бать, там еще ниже. Я не хочу поводить. А там прыгать придется. Попрыгали стекает все тут вот там железная бандура еще стоит вот там поляна поворот куда-то мы сейчас уже до Новой осиночки скоро дойдем у нас есть предложение полежать вон на той полянке отдохнуть потому что мы опять идем в путь в следующий раз Наверное, в Павлинке сходим, да? Mm -hmm. на, возможно, с ночевочкой. Вы пока в комментариях пишите, куда нам еще можно будет сходить. Может, кто -то здесь давно не был, где в деревнях. Хочет посмотреть, что там будет. Пару километра только идем. Как, будто так как будто. уже 20-й. Вот там облачко прикольная. Вон та самая поляна, на которой мы сейчас будем кувыркаться. Как ролики брачный период. Зашли на полянку. Ну и вы теперь знаете, догадываетесь, что мы будем сейчас делать. Одеваем капюшончики. Нет, там сушу. Пойдем. Ах, там, хоп, хоп. А так лежать что может быть лучше да подходим уже к осиновке к поля там кладбище там какая-то постройчик за поворотом уже будет осиновка вон там на горочке уже дома виднеются а здесь на повороте венки походу на этом крутом повороте много раз то разбивался вот здесь один крест, здесь тоже много чего. Столько людей здесь разбилось. Так, уже дома вигнерится. там угодно на гараже два лебедя белых нарисованы. Значит, крест, тут новая осиновка. Поляна. Напишите, зачем здесь кресло тут стоит Отмечайте в комментарии, кто из Новой Осиновки Может кто смотрит меня отсюда О, там матрешка Из этих самых Запорчик, лавочка О, здесь нормально сидишь, только отдыхаешь Найс Так, там памятник Там вдали какая-то эта самая напорная башенка здесь озерцо возможно там будет магазинчик мы туда еще сходим там еще что-то у них находится о там заброшечка есть да нам прям везет на заброшке сначала бы туда бы сходить да угу. ладно обратном пути да мишки у всех саженцев разные у, трактора стоят ржавая водонапорная башенка машины едут а, она в клитне стояла разноцветная да. да тогда когда мы шли Вон там походу эти самые коровники так это там гаражи под сельхоз технику наверное Микаэл, в принципе, а? машина перевернутая. в принципе, снимать-то нечего. Костерчик. Ну, нашли где посидеть. Ну, как нашли самый ленивый из нас, сразу нашел паркурщики. Ну да, это коровники, возможно, были, потому что там стоило, а сюда, скорее всего, на закуна нас сбрасывают, насколько я помню. Сейчас пока людей нету. Мы сходим по коровникам, прогуляемся. Может, в какашку наступим. А я знаю, что коровья говно это к деньгам. Поэтому я один раз в детстве упал в лепешку лицом и стал блогером. Ммм, как чистенько. Это ж сколько здесь коров было, да? Сколько молока продавалось? Сейчас все них те уже нормального молока даже не купишь. Одно магазинное дерьмо. Какой, блядь? <смех> а, да. блядь, напоролся на штык А, блядь, он острый О, там крышу поснимали округу Там Да, здание закрыть О, прикинь, сколько здесь голов стояло mm -hmm. Да, бля. Сколько ж молока было Плиточка даже Это, блин, что сейчас было Там еще и А я думаю, где стучали, а там, оказывается, пилорама. Люди работают. Я думаю, здесь вообще никого нету. Птички летают. Красота. Сейчас ходим в другую заброшечку, посмотрим. И вокруг деревни пойдем посмотрим, что там. Так. Решили осмотреть еще одно здание. Судя по всему, какая-то столовка или еще что-то здесь было. Клуб. А вон доски, наверное. Молодежь забиралась. Зачем если дверь открыта? Вот такая интересная кирпичная кладка. О! Падальчик. будет вода. Ага. Будет прикольно. Да. Но не хочу по воде ходить. Mm -hmm. Пойду, лопят, зайду. А, так, еще 10 секунд. Опа! Хотя, гупто! Мама, дорогая, что был. блять ого ой смотри там потолок какой ой. птичка прилетела mm -hmm. вон вообще на этих птички летают амстронг mm -hmm. ага вот здесь говно а на костик не встать. Кто Это интересно, здесь полы. Баллы... А, это сцена, блядь. Mm -hmm. А там сидели. Mm -hmm. А тут выступали. Ой. Ой, капает сверху все. Надеюсь, не обвалится ничего. Голуби. А это вход, походу, был главный. Раздевалки, может быть. Студия. Щуток. Я скучаю под себя. А я сюда и не вернусь. И на луту мину. Ага. Это туалеты, наверное, были. Ну что, кто этот шарит? Потом можете скинуть фотки там в камне я в к тоже так же записан в интерфел как это здание выглядело раньше возистенка угу. пылесадничек Там тоже что-то было, походу Там Туалет а. походу. О, Вот, смотри Новосиновский сельский клуб, да, Анатолия Муниципальное учреждение культуры Круто раз из красного кирпича, а все раньше ДК строили из красного кирпича, да? Угу. А в полмолнии не, не провалиться. О, давай здесь на заставку сфоткаемся. Да. Здесь. Давай. Вот еще памятник. Вечная слава. Сейчас посмотрим, что вот это вот за здание. А классно так. Тишина, здесь спокойствие, озеро. Здесь пилорама. Правда, вот Коровников нету, так бы было бы еще и работы много до да ярких. Более. Это фельдшерские, а, акушерский Акушерский? Да. Это же которые эти, да, принимают роды там? Да. Игрушка еще круто. И все то у них есть. Ага. Блин, летом летом бы сюда да прийти еще раз как-нибудь зреть какую блядку отправляет рвать блять вот такой вот небольшой перекус блогеров чек чаечек сальца хлебушек красавица моя я понимаю опять у нас кушание на природе в прошлый раз где-то сидели жрали теперь Я сам себя снимаю. Да ты блядь, возьмешь, вон бери. Нормально, mm. да сидим. Mm. Mm. О, посмотри, наверное, вот лезешь, а, вон вижу. ты видишь, это абсолютно сложное место. А? <свист> Киря, я дальше не пролезу <свист> туда Мне надо было наоборот лезть с другой стороны сразу А нет нихуя. Не пройдет, да. с одной ветки другой, Там взяться не за что А, а как они туда пластик хуясик заносят. Вон туда, Кири. Вон туда, правее, по-левее. Там железное колесо, прикинь Ну а теперь будешь ловить да? Если только не вот эта сухая хуйня Видишь? Вот это вот, если не сухая, я бы перелез Лови камеру не надо. Я просто вообще никак наверное, не слезу А? Конечно. Вызывай МЧС. Ну так это и есть МЧС. 911. Ты камеру керя отключил? Нет. Отключай. А вдруг падает. Ничего. Блин, даже взяться не за что-то. Я mm? вижу. Yeah, ходи вон туда он короче хотел залезть посмотреть домик аистов не потанул он не получилось вот продуктовый магазин проходим еще что-то там люди ездят вот там тоже дома улицы идут там речка еще одна есть какое-то здание ну и в основном здесь дальше дома пошли, там впереди вижу снова заброшенные здания Магазин бы зайти, подснимать что там Но у нас нету денег, как-нибудь в следующий раз Мы в последнее время забываем путешествовать за деньги Решили немножко обойти по кругу Здесь уже сено Наверное кто-то держит коров Потому что здесь есть отпечатки пальцев ног коров Маникюр. Такой. Ты -ты -ты -ты -ты. Заброшенные здания, опять же таки. Скорышники. Человеки. Велосипеды. Ну, здесь из велосипеда сделали а, как они называют. Деревенские заборы. Стоги сена. Класс. Без матов. все ребят. На этом закате мы и заканчиваем этот видосик. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Там люди уже устали, лежат отаженно на, на асфальте, отдыхают. Все, пишите комментарии, какую деревню мы дальше идем в следующий раз. А, С вами был Винтерфелл. Люблю вас.